Добрый день! Меня зовут Светлана и я представляю ФГБУ ЦЕКИ Минцифры России. На этой неделе мы рассмотрим новые вопросы, поступившие от органов государственной власти на нашу электронную почту. Какой код кпд 2 возможно применить для закупки адаптера Wi-Fi? Для закупки адаптера Wi-Fi возможно использовать код кпд 2 26.30.11.190, Аппаратура, коммуникационная, передающая с приемными устройствами прочее, не включенная в другие группировки. Можно ли создавать мероприятия по информатизации вне ВПЦТ? В соответствии с абзацем Зарын пункта 5. Методических указаний по формированию и предоставлению федеральными органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сведений о мероприятиях по информатизации, предусмотренных ведомственными программами цифровой трансформации, утвержденных решением Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Протокол от 15 декабря 2020 года номер 32 «Сведения о мероприятиях по информатизации формируются государственными органами в отношении мероприятий, утвержденные государственным органом программы, предусматривающих расходы по соответствующему коду видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации на закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». Можно ли направить мероприятие по информатизации на несколько объектов учета? В соответствии с пунктом 8 металлических указаний, утвержденных решением Президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности протокола 15 декабря 2020 года номер 32 – Мероприятия по информатизации формируются государственным органом в отношении только одной информационной системы или одного компонента информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, учет которых ведется в соответствии с методическими указаниями по осуществлению учета информационных систем